Сегодня четверг. По старому стилю 3 марта, по новому стилю 16 марта. Седмица Третья Великого Поста. Постный день. Глаз 6. Сегодня праздник мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, преподобной Пиамы, Девы, святителей Зенона и Зойла, Первомученицы Марфы Ковровой, послушницы, и мученика Михаила Строева. Жития мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Святые мученики Евтропии, Клеоник и Василиск пострадали в городе Амасии-Пантийской, Малая Азия, около 308 года. Братья Евтропий и Клеоник и племянник святого великомученика Феодора Тирона, память 17 сентября, Василиск, были друзьями. После мученической кончины святого Феодора они находились в заключении и своей проповедью привели к христианской вере многих язычников, бывших с ними в темнице. Когда истязавший святого Феодора Публий бесславно погиб, пораженным Божиим гневом, правителем Мамасии Понтийской был назначен Асклепиадот, не уступавший в жестокости своему предшественнику. Узнав, что друзья мученика Феодора Тирона все еще находятся в темнице, правитель велел привести их к себе. Перед новым правителем святые Евтропии, Клеоник и Василиск также твердо исповедали веру во Христа. Они были беспощадно избиты, так что тела их превратились в сплошную рану. Во время пыток святой Евтропий громко молил Спасителя. «Даште, Господи, нам терпение совершенного в ранах сих ради венца мученического, и приди на помощь к нам». «Яко же к рабу твоему Феодору пришел Еси». В ответ на мольбу святого мученика явился сам Господь с ангелами, и с ними святой великомученик Феодор Тирон, сказавший им, «Се на помощь вашу Спаситель прииде, да известны будете о вечной жизни». Воины и многие из стоявших поблизости людей также сподобились видеть Спасителя». Они стали просить Асклепиадота прекратить пытки. Увидев, что народ волнуется и готов уверовать в истинного Бога, правитель велел увести мучеников. Потом правитель пригласил святого Евтропия к себе на обед и предложил ему публично принести жертвы языческим богам, а в душе оставаться христианином. Но Евтропия отверг это предложение. На следующий день мучеников привели в языческий храм, чтобы насильно заставить их принести жертвы. Тогда Евтропий стал просить Спасителя: Господи, буди с нами, а все языческое беснование истреби. Дашь да на месте семь христиане бескровные жертвы принесут Тебе истинному Богу. Только прозвучало последнее слово молитвы, как началось землетрясение, стали рушиться стены храма, а с ними разбилось и изображение богини Артемиды. Все бросились из храма, чтобы не погибнуть среди развалин. Среди шума землетрясения раздался свыше глаз. «Молитва ваша услышана, и на этом месте будет дом для молитвы христиан». Когда кончилось землетрясение, едва опомнившийся от страха правитель Асклепиадот велел врыть в землю высокие деревянные колья, привязать к ним мучеников и поливать кипящей смолой. Святые стали молиться Богу, а Евтропий воскликнул, обращаясь к мучителям. «Да обратит Господь дело ваше против вас!» И смола стала обтекать тела мучеников, как вода мрамор, и обжигать мучителей. Видевшие это пришли в ужас, а правитель в ожесточении приказал рвать тела святых железными крючьями и уязвлять их раны горчицей, смешанной с солью и уксусом. Святые и эти муки перенесли с удивительной твердостью. Последнюю ночь перед казнью мученики провели в молитве, и снова Господь явился к ним и укрепил их. Утром 3 марта святые евтропии и Клеоник были распяты, а Василиск оставлен в заточении. 22 мая в городе Каманах казнили святого Василиска. Его обезглавили, а тело бросили в реку. Однако христиане нашли его остатки и похоронили их на вспаханном поле. Позже в Каманах была воздвигнута церковь во имя святого Василиска. Житие преподобной Пиамы Александрийской, Девы Преподобная Пиама подвязалась недалеко от Александрии. В доме своей матери святая жила, как в затворе. Ни с кем не виделась, пищу принимала через день, после молитвы прилален. Святая Пиама сподобилась получить дар прозрения. Когда жители соседнего, более многолюдного селения, ослепленные алчностью, были готовы истреблять односельчан Святой Девы, чтобы во время разлива Нила распределить воду только на своих полях, святая Пиама духом узнала об этом злодейском намерении и объявила о нем старейшинам села. Испуганные старейшины упали в ноги святой, умоляя ее пойти к соседям и удержать их от преступления. Преподобная Пиама не пошла навстречу, так как давно отказалась от общения с людьми. Всю ночь святая провела в молитве, а на утро вооруженные жители соседней общины, направлявшиеся к селению Святой Девы, внезапно остановились и не могли двинуться дальше. Господь стал несчастным, что удерживает их молитва Святой Пиамы. Люди опомнились и раскаялись о своем злоумышлении. Они отправили в село послов с просьбой о мире и говорили, «Благодарите Бога, который по молитвам Девы Пиамы избавил вас». Святая мирна отошла ко Господу в 337 году. Житие святителей Зинона и Заила. Время и место жизни неизвестны. Их память включена в византийские стишные синаксары, где упоминается, что они скончались в мире. Из стишних синоксарий, память Зинона и Заила и посвященная им двустишье жизни от решения Зинону и Заилу, жизнь бысть лучшая почевины, вины, были перенесены в греческие печатные имени, и в синоксарист преподобного Никодима Святогорца. В переводе синоксийских синоксарей на славянский язык память и двустишье были внесены в стишные прологи. А в них перенесены в великие имени и ЧТИ и в современный календарь русской православной церкви. Житие преподобно мученице Марфы Ковровой, послушницы. Марфа Степановна Коврова родилась в 1887 году в селе Галыгина Коробовского района Московской области и происходила из крестьянской семьи. Решив посвятить свою жизнь служению Богу, она стала послушницей Александра Мариинского женского монастыря в деревне Ивлева Егорьевского уезда Рязанской губернии. В этом монастыре будущая мученица прожила вплоть до его закрытия. 26 февраля 1938 года послушницу Марфу арестовали. Она была обвинена в антиколхозной агитации. И 9 марта 1938 года тройка при УНКВД СССР по Московской области вынесла окончательный приговор. Высшая мера наказания – расстрел. Марфа Степановна Коврова была расстреляна 16 марта 1938 года на Бутовском полигоне. 20 июля 1989 года была реабилитирована прокурором Московской области по 1937 году репрессий. Причислена к лику новомучеников и исповедников российских определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 июля 2006 года. Житие мученика Михаила Строева Мученик Михаил родился 6 сентября 1876 года в городе Воскресенске Звенигородского уезда Московской губернии в семье Степана Строева, бывшего крепостного живописца, приписанного к ново монастырю. Все деды и прадеды Степана Строева были живописцами. Оставшись 9 лет без отца, Михаил с 12 лет стал помогать своему деду-художнику, который и стал его первым учителем живописи. В 1902 году Михаил Степанович женился на Анне Григорьевне Григорьевой, работнице текстильной фабрики. В 1904 году он поступил на вечерние курсы Строгановского училища. В 1909 году Михаил Степанович основал первое в уезде добровольное пожарное общество, пожизненным членом которого он впоследствии стал. В 1916 году Михаил Степанович был призван в Астраханский запасной полк, располагавшийся в городе Маршанский Тамбовской губернии. Вернувшись после окончания войны домой, он был назначен начальником Воскресенской уездной пожарной охраны и во время своей службы окончил губернские пожарные курсы. Впоследствии по состоянию здоровья и возрасту он был переведен на должность начальника добровольной фабричной пожарной команды. С ранних лет, привыкнув к труду, он и своих детей наставлял трудиться, часто напоминая им известную пословицу – труд кормит, олень портит. Будучи просто верующим человеком, он во время гонений от безбожной советской власти был старостой Троицкой церкви в селе Троицком, безропотно неся это тяжелое и опасное по тем временам послушание. В 30-х годах председатель местного сельсовета продал подачу некоему советскому профессору помещения школы, а школе предложил перебраться в деревянное, построенное более трехсот лет назад и потому считавшееся даже и во время безбожия архитектурным памятником, здание церкви. Верующие воспротивились этому и попросили Михаила Степановича, чтобы он обратился к властям с жалобой. Дело было разобрано и власти обязали председателя сельсовета расторгнуть договор о продаже здания школы как незаконный, и таким образом дети остались в прежнем здании, а у верующих в целости был сохранен храм для службы. Однако наступившие позже гонения 1937 года не пощадили никого. В ноябре 1937 года были арестованы оба священника Троицкого храма – Александр Машков – и Иоанн Орлов, диакон Петр Троицкий и староста храма Михаил Строев и заключены в Таганскую тюрьму в Москве. «Показаниями обвиняемого Машкова вы уличаетесь как участник контрреволюционной группы. Дайте показания по этому вопросу», – потребовал от Михаила Степановича следователь. «Заявляю, что я участником контрреволюционной группы не являюсь». Вам зачитываются показания обвиняемого Машкова, подтверждаете ли вы их? Показания обвиняемого Машкова я отрицаю. Знаете ли вы граждан Ивана Ивановича Орлова, Петра Ивановича Троицкого, и какие у вас с ними взаимоотношения? Священника Ивана Ивановича Орлова и диакона Петра Ивановича Троицкого я знаю хорошо, и взаимоотношения у меня с ними хорошие. «Посещаете ли вы их квартиры, и ходят ли они к вам?» – спросил следователь. «По долгу службы Орлова и Троицкого я посещал, а также и они ко мне ходят». 27 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила Михаила Степановича к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере, и он был отправлен работать на лагерную свиноферму в Сибири. Михаил Степанович Строев скончался в заключении в Сусловском отделении Сиблага 16 марта 1938 года и был погребен в безвестной могиле.